Всем привет! В следующий раз, когда ты захочешь погладить своего кота, то просто вспомни это видео. Если вы пойдете с друзьями в караоке, и они заставят вас петь, то смело выбирайте эту песню. Когда все улики указывают на тебя, но ты категорически отказываешься сознаваться. This, no, no, no, no. No. Ah? No. No. На любимой работе не бывает плохого настроения. Так вот откуда перерисована эта сцена. Брат, да Дэвид Блейн явно никто по сравнению с этими фокусниками. Пиши в комментариях, если понял, в чем их секрет. Тот момент когда в магазине техники сказали что у них бесплатная доставка видимо этот приятель явно знает как с легкостью решить любую проблему тот момент когда ты со своим другом соврал в резюме но все-таки устроились на работу Видимо, эта лягушка просто решила познакомиться поближе. Метавселенная вселенная не так уж и прекрасно как они говорят у каждого есть такой друг который не учится даже на своих ошибках а это видео наверное из параллельной вселенной Этот дедушка нашел неплохую альтернативу дезинфицирующему средству для рук. По-моему она так и не узнает кто у нее родится. Кажется в том и Джерри действительно не врали, коты и вправду так бегают. Когда впервые пришел в гости, и родители объясняют, как нужно себя вести. Свет. Вы только посмотрите, какие сочные чебуреки! Такие... Оговаривают, что сок из них льется до сих пор. То самое чувство, когда твои проблемы от тебя убегают. В случае, когда ты отказываешься от доставки и говоришь, что без проблем справишься сам. Один только взгляд этой девочки уже говорит о многом. На самом деле зайцы бывают безобидными только в сказках. Плюс еще одна фобия для водителей. Теперь я точно буду держаться подальше от бетоновоза. Ей еще сильно повезло, что она оказалась не парнем. Тот момент, когда отец впервые взял тебя с собой на рыбалку. Наверное, этот мусорный бак решил не выходить из дома в такую погоду. В Европе существуют не только музыкальные дороги, но и потолки тоже.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 Девушка пытается объяснить лошади, что нет ничего сложного в преодолении препятствий, хорошо, что лошадь оказалась умнее и не слушает чужие советы. Когда отказываешься в магазине от платной доставки и говоришь, что можешь сделать все сам. Всю боль на этом видео можно ощутить в глазах этого парня. кадры из слоумо еще не были никогда такими эпичными. А вот что остается за кадром эпичных фотографий для инстаграм. А это именно тот момент, когда в твоей жизни началось все налаживаться, тот момент, когда с другом устроился на одну работу. Все самое эпичное происходит после фразы «Смотри, как я могу». Так вот, где подрабатывает Человек-паук, когда нашему миру ничего не угрожает. Этому парню сильно повезло, что это оказалась не машина. А вот наглядная демонстрация фразы застрял по уши в проблемах. На самом деле газированные напитки это бомба замедленного действия. Если бы девушка не сняла это видео, вряд ли бы ей поверили на работе, почему она опоздала. Тот момент, когда начальник стоит у тебя над душой и ты стараешься не накосячить. По-моему рекламные кампании боулинг центров зашли уже слишком далеко. Этот парень хотел произвести впечатление на своих друзей, но вместо этого ребята решили жестоко над ним подшутить. Если бы ей удалось найти крышку бензобака, то она точно бы не попала в эту подборку. Когда этой собаке становится скучно, то она идет лепить себе снеговика. Видимо у этой девушки был очень загруженный день. Этот парень точно еще не познал все азы в приготовлении пиццы. Этот песик решил, что хозяину уже пора заменить обшивку на потолке и решил ему в этом помочь. Когда ты идеально выполняешь свою работу, но ее постоянно пытается кто-то испортить. Наверное это самый надежный охранный метод для машины. Когда тебя зовут за стол, но еда еще не готова. Такой подставы он точно не ожидал. Видимо этот приятель пытался поймать свою непослушную собаку любыми способами. Видимо тот кто моет эти стеклянные двери делает свою работу очень качественно.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 Этот код явно никогда не останется голодным. Оказывается не только домашние животные могут клянчить еду жалобными глазами.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 Этот парень явно работает профессиональным дегустатором. Когда в автосервисе сказали, что у них бережный подход к каждому автомобилю.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 явно был дан знак свыше. Наверное, этот приятель слишком буквально воспринял указание от начальства. Тот момент, когда в компьютерной игре ты доходишь до конца карты. когда у тебя происходит один из важных моментов в жизни, но появляются неотложные дела. Если вы хотите проверить свою дружбу на прочность, то просто сыграйте с друзьями в эту игру.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 Это, наверное, нужно вписать еще одним пунктом, вещи, на которые можно смотреть вечно. Хорошо, я